Ну давайте, порадуйте меня. Ты знаешь, зачем мы тебя сюда привели? Именно к этому объекту, или нет? Нет, но догадаться я уверен, что несложно. Вы хотите, чтобы я спустился ниже, чем делали это остальные, так ведь? Да. Мы выдадим тебе камеру, которая будет передавать хороший видео и аудиосигнал нам на поверхность. Также мы выдадим фонарик, но учти... Пользоваться им нужно нечасто, так как там не бесконечный запас батареи. Возможно, ты найдешь где-то на лестнице трупы других подопытных класса Д, которые имели фонарики такие же, какие у тебя, и сможешь у них забрать аккумуляторы. Серьезно? Это же нелогично. А можете мне сразу дать пару аккумуляторов? Смотритель. Одевайте на голову камеру, берите фонарик и можете спускаться вниз. Но вы серьезно? Ладно. А каково мое задание? Спуститься ниже, как можно ниже. Ну все как обычно. Хорошо. Я пошел. Я спускаюсь. Я надеюсь, что я сегодня не умру. Надеюсь, по крайней мере. Что вы видите? Да ничего. Лестницу. Слышу звуки своих шагов. Эхо свое слышу. Продолжайте спуск. А вот вообще, пока я спускаюсь, зачем это нужно? Это помещение нагоняет на меня жуть и тревогу какую-то. Мне это не очень нравится. Смотрите, продолжай спуск. Ты должен найти что-нибудь интересное. В лестнице бесконечной что-нибудь интересное? Ну хорошо. И, слушайте, мне кажется, мой фонарик стал светить немного хуже. Это возможно. Как я и говорил, аккумуляторы стоит менять или же перезаряжать. Да, а вы не могли дать парочку с собой? Это не предусмотрено экспериментом. Сука, вы такие конченые. Я вроде бы нашел аккумуляторы. Эм, док? Я слышу, как кто-то бегает, и я не могу понять, это сверху или снизу. Оставайтесь на месте до обнаружения источника шелу. А, все, вроде все прекратилось. Воу, датчик уловил кое-что, и я не могу понять. Я вижу что-то, но... Твою мать, твою мать, твою мать, он убежит за мной. Блин, помоги, док, док, спасай. Твою мать, спасай, док. Серьезно? Мы его потеряли? Смотритель, выйдите на связь. Смотритель, выйдите, пожалуйста, на связь. С вами все нормально? Смотритель, выйдите на связь. Ясно. Записываем время. Спустя 4 секунды после того, как Смотритель увидел объект и посмотрел на него, это спровоцировало всплеск агрессии, что повлекло за собой смерть Смотрителя, более известного как SCP. «Я тут док. Эта хрена тень убила меня, и мне пришлось спускаться снова все пролеты, чтобы найти свое тело и вернуть камеру». «Прекрасно, Смотритель. Спускайтесь дальше вниз». Если встретите данный объект, бегите. Не умрите, пожалуйста. Так как после того, как вы уронили камеру, на ней фиксируются помехи. Доктор. Да, вижу. Это интересно. Я ранее не наблюдал такого. Хотя... Это очень интересно. Что именно? Я не должен тебе это говорить. Но поскольку ты все равно умрешь... Ой, вернее, ты... В общем, я могу рассказать тебе кое-что. До тебя мы посылали много подопытных, и был один серийный маньяк, который убивал своих жертв молотком и забивал насмерть, и как свою визитку или подпись оставлял рядом с ней молоток. Он убил более 50 человек. Ого, это круто. Вернее, это жутко как-то. Смотритель, продолжай спуск. Док, и я слышу женский плач и нож как будто по стене. Эта херня мне напоминает фильм ужасов. Боже мой, Док, там кого-то убили женщину. Док, блять, что делать? Это галлюцинации. Не переживай, там никого нет. Это какой-то пи... Это реально просто пи... Я слышу еще крики. Что за херня? Тут написано, они спят там внизу. Наверное, это про его жертву. Кого его? Кого его? Сука, я не понял, кого его? Продолжай спуск, смотритель. Они никогда не покинут это место. Что это значит? О, слушайте, а тут лестница закончилась, и она куда-то ведет. Смотритель, мы так далеко еще не заходили. Продолжайте исследование. Слушайте, док, а почему моя камера может бесконечно записывать, и фонарик так быстро разряжается? Не задавай глупых вопросов. Тут дверь, и внутри как-то очень странно. Куда идем мы? Большой-большой секрет, и не расскажем никому, и нет, и нет, и нет. Смотритель. Я пытаюсь не сойти с ума от этого места. Это, это все дико стремно и как-то по-новому для меня. И тут я вижу лестницу еще дальше вниз. Я спускаюсь в ад? Не говори глупостей. Все порталы в ад мы давно закрыли. Что? Что? Док, я слышу шаги где-то за углом. Что мне делать, док? Это галлюцинация, не переживай. Нет, я проверю. Ну да, тут никого нет Боже, какая жуть Тут надпись, док Ты не один, но затерян в отме Глубоко тьма скрывает жуткий существ Ты на пути к вратам спасения Найдешь ли ты путь? М да. Я думаю, хуже этого может быть только то, что... Я... я даже не знаю, что может быть хуже этого. Мертвый скромник, то, что стать то убила скромника, наверное, это может быть хуже всего, да? То, что эта херотень каменная, может убить того, кого вы не способны убить. Супер. Смотритель, продолжай исследование. Я надеюсь, я очень надеюсь, что меня не глючит, потому что я слышу шаги сзади. Так, док, я вижу комнату. Интересную такую. Я буду с вами побольше общаться, ибо чувствую, что сойду с ума без этого. Тут красная табличка какая-то. Как вы думаете, что с ней делать? Приблизь. А, возьми ее с собой. Это, возможно, нам в будущем пригодится для исследований. Я не могу найти выход с этого конченого лабиринта. Мне кажется, или тут кто-то ходит, и датчики уловили кое-что. Да, сука. Ну идет ко мне? Еб твою мать, ёб твою мать. Господи, что это? Господи. Бог вряд ли сейчас придет к тебе. Уходи с этого места. Вернее, уходи э, с данной части лабиринта. Серьезно? Конечно. Коляски, еще. Да, что тут еще дальше? Трупы, скелеты, психбольница. А, ясно. Морг. Я вижу тут еще одну табличку. Возьми ее с собой, как ты сделал с прошлой. Они нужны нам будут для исследования. Да слышал я, слышал вас долго. Ладно, тут человеческие части. Фу, блин, еще мерзко так воняет. Постарайтесь найти что-нибудь важное или нужно. Возможно, это поможет тебе в будущем. Тут пустой стол, книги, записи, не могу разобрать ничего. Вы случайно сюда врача не послали, который убивал своих пациентов? Это вообще все выглядит как 9 кругов ададанта Данте. А тут на нижнем этаже, на третьем круге, содержатся или заточенные души плохих медиков, которые вырезали почки или другие органы своим пациентам, или еще кто-то. Похуже. Как хорошо ты подметил. Что? Серьезно? Вы сюда посылали такого? Хотя, знаете, я даже не удивлен. Не-не-не. Смотритель, что у вас с камерой? А что с ней? Она идет? Она издает большие помехи, и ничего не видно, и вас плохо слышно. А ну класс, еще оставьте одного меня тут, супер. Смотритель? Смотритель? Я тут, тут. Я нашел еще какую-то комнату, похожую на... на школу, вернее, на школьный класс. Я ненавижу школу, надпись, А кто ее вообще любил? О, еще батарейки нашел. А сейчас супер. Еще одна странная штука. И я слышу какой-то звук. Возьмите эту плитку и постарайтесь обнаружить, откуда водоносится звук. Мне кажется, вот тут. И это... Это нечто, оно не хочет, чтобы я рядом с ним находился. Наверное, мне лучше оставить это в покое. Ладно, Смотритель, так будет лучше. Ищите путь дальше. Вы даже, мать его, не представляете, что я сейчас вижу. Мы вообще-то видим. Смотритель, что находится уровнем ниже. Пол, я же говорю, это спуск в ад. Серьезно? <laughs> Какие-то таблички, на них что-то написано. Смотрите, снимайте каждую табличку. Мы расшифруем и скажем, что делать дальше. Тут еще дверь. Ну, вы видели? И что с ней делать? Мне ее открыть? А, ну да, конечно. Хрен там. Она закрыта. Как я мог подумать, что она открыта и все так просто? Смотрите. Мы кое-что придумали и знаем, что вам нужно сделать.